Добрый день, коллеги! Я врач-стоматолог-ортопед. Меня зовут Егорова Елена. Сегодня я посетила День открытых дверей по работе с имплантационной системой бега -семодоз». На данном мероприятии я узнала тонкости работы с данной системой в плане хирургического и ортопедического этапов. Мы послушали лекторов, которые нам рассказывали свои клинические случаи. В общем-то, мы очень довольны данным мероприятием. Так что всем большое спасибо, всем организаторам.